Итак, всем привет! С вами Алексей Федорцов. И сегодня разбираем очередной кейс нашего клиента. Кейс, связанный с таргетированной рекламой. Таргетированная реклама в Facebook и Instagram. И перейдем в рекламный кабинет Facebook. А клиент у нас занимается изготовлением кухонь на заказ. И мы сформировали тестовую рекламную кампанию, которая запустили в течение трех дней. Получили такой результат, который вы видите на экране. А, собственно говоря, сама рекламная кампания началась у нас 4 марта, а, полностью завершилась 7 марта. А, за это время было потрачено 5 916 рублей. Напоминаю, это тест. А, было получено 12 следов по средней стоимости 492 рубля. А, конечно, были разные показатели по группам компании объявлений. Вот, допустим, компания... Кухня 3 принесла нам 8 лидов по цене 287, результат, э, 287 рублей. Кухня номер 2 вообще не принесла нам лидов. Принесла расход э, в 1309 рублей. И кухня номер 1 принесла 4, резуль, э, 4 результативных лида, но дорогие. Как видите, у нас кухня 3 самый эффективный и результативный, э, результативный показатель в, э, из групп. Вот, а, таким образом мы кухню 2 вообще отключили, кухню 1 мы а, переделали и сейчас а, будем продолжать показы уже слегка изменив офер. А, если посмотреть по, м, объявления, да, по объявлениям, по самим объявлениям, какая результативность была в самой результативной группе. Два лида по стоимости 278 рублей нет лидов, и 6 лидов, бинго, по 270 рублей. Это самое результативное объявление в этой группе. Собственно говоря, давайте посмотрим, из чего а, у нас а, состоит группа объявлений, самая результативное, Почему она дала нам такие показатели? Вы увидите, что, ну, так как город у нас Краснодар, вы увидите, что охват потенциальный у нас 265, тысяч человек, что для самого Фейсбука является небольшим количеством. Он говорит, что у этой группы мо может быть, не э, может и не быть лидов. А мы, зная профиль целевой аудитории, сформировали именно такую аудиторию, которая позволила нам э, сделать этот результат. А тут, конечно, еще вопрос в офере и бюджете, который мы выставляли на день тоже позволило нам достичь такого результата. А, собственно говоря, это небольшой обзор. А, мы посмотрели результативность, а, увидели а, самые крутые группы объявлений, самые хорошо сработавшие объявления, но в целом показатель у нас такой. А, 12 лидов за 4, по 492 рубля. И вы а, увидели, что мы будем масштабировать именно эту компанию, которая дала нам максимальное количество лидов по 3 по третьему объявлению здесь вот название есть слайд это означает что слайды дали нам максимально максимальный эффект а здесь у нас тационарной фотографии и видео об этом можно остановиться подробнее в кейсе который мы будем прописывать чуть позже когда у нас будет более длительный период работы рекламных кампаний уже на отработанном офере и на отработанных группах объявления вот ну пока Видео на этом закончим. А, если у вас есть какие-то вопросы по столению, может быть, вы тоже занимаетесь кухнями, задавайте в комментариях, либо пишите прямо мне по контактам ниже, которые будут под этим видео. Там мой WhatsApp, там мой ВКонтакте. Пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Чем могу, подскажу. Если а, вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, обязательно пишите комментарий. И в целом подписывайтесь на канал, потому что я регулярно выкладываю Кейсы и делюсь результативностью, что может хорошо повлиять на ваш бизнес. С вами был Алексей Федорцов. До новых кейсов!